Здравствуйте, сегодня у нас замечательная встреча, у нас в гостях Татьяна Игоревна Цибисова, депутат Государственной Думы, член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач, человек, с которым мы давно работаем, сотрудничаем. И сегодня в этой непростой ситуации, которую мы все переживаем, эта встреча для нас очень много значит. На нашей встрече присутствует также Инна Моторна, региональный представитель проекта Кешер и представитель Волгограда проекта Кешер и Марина Константинова, координатор проекта Женское здоровье проекта Кешер. Татьяна Игоревна, здравствуйте, спасибо, что вы пришли к нам. И Добрый мы день. начнем с того, что расскажите немножко... Как вы о себе? Вы как врач, почему, э, как вообще вы себя чувствуете сегодня как врач и вообще про вашу немножко судьбу? Ну, добрый день, уважаемые подруги, наверное, так могу сказать, я не знаю, как это принято говорить, вашей общественной организации, э, я... Э, Четыре года являюсь депутатом Государственной Думы. До этого я работала в Волгоградской областной Думе, но работала на неосвобожденной основе. То есть вся моя судьба, она связана с медициной. Я возглавляла акушерско-гинекологическую службу 7 клинической больницы, завершала строительство перинатального центра в Волгограде нашего самого ведущего акушерского учреждения, была его первым главным врачом. И все это совмещало с депутатской деятельностью в областной думе. И вот 4 года назад как раз тот округ, на котором работает Халма Моторная, это Красноармейский избирательный округ Волгоградской области, доверил, меня, доверил мне представлять интересы округа в Государственной думе. Но, знаете как, наверное, по сути своей я больше остаюсь врачом, нежели политическим деятелям. И все то, что происходит внутри Государственной Думы, я прежде всего преломляю и делю как бы на три составляющие. Какие они у меня? Это первое, как то или иное решение может отразиться на женщин. Я женщина, я мать, я жена, я сестра, я дочь, я бабушка. У меня двое внуков есть. Так вот, помимо всех таких опций, которые свойственны и вам в том числе, у меня есть еще другая опция, да, я женщин люблю профессионально, потому что я врач-апширднику, и моя научная работа, и моя диссертация тоже была посвящена послеродовому осложнению, поэтому все то, что меня интересует в политике, это женская составляющая раз. Второе – это медицинская составляющая, и в этой медицинской составляющей как-то, я себя считаю, пал предом не только территории, но всего медицинского сообщества, которое, в общем-то, меня поддерживало. И вот тот повод, который нам сегодня с вами лег в основу вот этого видеообщения – он, конечно, печальный, и печальный он в первую очередь для всех медиков. Вот только буквально несколько минут назад завершилась наша рабочая группа Комитета по охране здоровья граждан, которая касалась защиты прав медиков, обеспечения их безопасности в условиях пандемии и обеспечения условиями труда их, которые должны быть в такие тяжелые моменты. Поэтому вот как бы я уже практически перешла и к той теме, о которой мы с вами планировали поговорить, но вернусь, акцентируя внимание. Для меня важны три момента. Это женщина с ее здоровьем, это медицинские кадры. И это, безусловно, законодательство, которое работает в интересах и пациентов, и медиков, женщин, охраны материнства и детства. Вот это вкратце очень такая, такая биография. Спасибо. Татьяна Игоревна, наше с вами взаимодействие не началось сегодня? И поэтому не случайно у нас еще на встрече Инна Моторная, которая представляет, кроме всего, еще Волгоград. И вот уже в течение определенного количества лет вы тесно сотрудничаете в Волгограде. Вот я хотела попросить Инна немножечко рассказать об этом спасибо, сотрудничестве. спасибо. Да, я сегодня в двух шляпах, и прежде всего я представляю наш многонациональный Волгоградский регион и тот опыт взаимодействия с Татьяной Игоревной, когда мы встречаемся, когда мы планируем, когда мы рассказываем о нашей деятельности, мы это представители, руководителей национальных объединений, когда мы рассказываем о тех проблемах, которые есть в организациях. И вы знаете, я ни разу не слышала ни одного отказа Татьяны Игоревны, потому что человек неравнодушный и все проблемы очень близки. Татьяна Игоревна всегда не находит выход. И вторая шляпа в том, что я представляю женскую организацию. Татьяна Игоревна женский доктор, и поэтому все эти наши проблемы, наши чаяния, наши желания, наши неравнодушие, оно всегда отзывается в душе Татьяны Игоревны, и те мероприятия, на которых она наша присутствовала, на самом деле они были душевные с нашей стороны, и со стороны Татьяны Игоревны, и тоже находили выход в межнациональном женском сообществе. Поэтому мы сегодня здесь. Спасибо. Татьяна Игоревна, как говорится, вы к нам, понимаю, не последний раз. Конечно, не очень хорошо, что, вернее, как, вот такое время наступило. Я понимаю, ваше пребывание сейчас в депутатской должности тоже попало в очень непростое время, особенно с позиции здоровья. Но мы надеемся, что мы это все переживем, и наше сотрудничество по женскому здоровью будет продолжаться и дальше. А сейчас я передаю слово Марине Константиновне, чтобы поговорить о том, где мы сегодня в плане женского здоровья и в плане сотрудничества. Марина. А, во-первых, то, что вы говорили, очень созвучно. Тем, что делаем мы, потому что действительно мы не врачи, мы общественная организация. Но поскольку мы организация женская, вопросы женского здоровья – это один из краеугольных камней нашей организации, это вот та основа, с которой мы работаем. И сегодняшнее время нам э, дает такие вызовы, э, что мы хотим быть реально полезными, тем людьми, которые доверяют нам, э, с которыми мы работаем, нашим женщинам в наших группах, в наших городах. И один из основных вопросов, который нам сейчас дает наша жизнь, ⁇ как защитить себя, как защитить наши семьи, как не поддаться панике и в то же время э, не сделать легкомысленным отношение к своему здоровью в той ситуации, как сейчас и возникает. В каждом регионе есть разные меры охраны вот сейчас себя. Все-таки вот какой-то есть, наверное, единый алгоритм, который хотелось бы, чтобы услышали наши люди, наши женщины для охраны себя и здоровья своих семей. Вы знаете, я вряд ли сейчас буду оригинально, да, потому что многократно уже повторяли, повторялись буквально... По всех средствах массовой информации, по телевидению, в социальных сетях все правила поведения, но я здесь могу сказать следующее. Конечно, паника – это очень плохо. Паника – это путь к болезни. Любое психологическое напряжение, оно приводит к сбою внутренних компенсаторных механизмов, да? поэтому… Паника может привести не только к заболеванию коронавирусом, да, но и к ряду других в общем серьезных каких-то э, заболеваний. Поэтому, конечно, надо работать над собой. И женщину в первую очередь. Во-первых, паника и отсутствие паники не тождественно шапка закидательства, да, потому что многие говорят так, ну, что это я буду паниковать, да, да не буду я вот, и не боюсь я ничего, ни вируса не боюсь, и маску я не одену, и перчатки, все это зря, это все придумано, но давайте договоримся так, что мы априори считаем тех людей, которые сегодня обеспечивают эпидемиологическое благополучие нашего государства, грамотными. Же, да? Я всегда считаю, что люди исходят исключительно из добрых побуждений, прописывая те или иные регламенты. Добрые побуждения они могут казаться строгими, они могут казаться даже в некоторых моментах не такими скажем так, более чем нам хотелось бы, жестокими, но они необходимы. Вот обсуждается тема ношения масок. Кто-то говорит, вот маски должны только у тех, кто болеет, тот, кто здоровый, тот маску не должен надевать. Но скажите, кто из нас сегодня может быть уверен в том, что он не является вирусоносителем? Значит, на самом деле у нас каждый день нарастает число обследованных, потому что тестирование идет, по количеству становится все больше и больше, но еще очень далеко для того, чтобы все расслабились и сказали, что нету вируса у меня и у моих соседей и так далее. Тем более ситуация меняется динамично. Достаточно быстро. Вот я, допустим, сдавала тест на антитела сегодня утром. Я знаю, что из, допустим, моих коллег кто-то сдавал тест на антитела там, неделю назад на антитела, не на вирусы носительства. И у них обнаружены антитела, то есть они перенесли уже вирус. Да? Хорошо, если они его изолированно перенесли. А мы же не можем исключить, что они щедро с кем-то не поделились с этим вирусом. Поэтому Маска, да, это дисциплинирующий момент, безусловно. Он должен дисциплинировать каждого и потенциально больного, и того, кто здоров, но понимает, что он должен показывать пример. Поэтому дисциплина, да, очень важно в эти моменты, подумать все-таки о своем соматическом здоровье. То есть, ну, с определенного возраста практически каждый человек, и женщины в том числе, не только мужчины, имеют целый букет накопленных за жизнь тех или иных патологических процессов. Вот в эпоху пандемии очень важно продолжать все те назначения врача, которые были сделаны по поводу основных заболеваний. Если есть гипертоническая болезнь, значит, это должна быть гипотензивная терапия по часам и все ровно так же, как было. Если были какие-то предвестники, допустим, там, сахарного диабета, и назначалась там диета-терапия, и какие-то там сахароснижающие даже не инсулиновые а, лекарственные препараты, да, то все это надо соблюдать очень дисциплинированно социальное дистанцирование. Нравится нам, конечно же, нет. Конечно, чрезвычайно тяжело обеспечить социальную дистанцию семьям, которые имеют маленьких детей. Если еще семья проживает в частном домовладении, то понятно, ресурса для того, чтобы занять детей, обеспечить им какой то досуга, а не только интернет, образование больше. В квартире это все достаточно сложно, это проблематично. И вот это тот фактор, который вызывает психологическое напряжение. Вот тут, конечно, знаете как, все формы хороши. Есть и лекционные, и лектории для родителей, есть какие-то интернет-забавы и для детей. Ну, есть у нас практически в каждой квартире сейчас есть телевидение, где можно выбрать канал и дозированно давать детям какую-то э, телеинформацию. Э, Поэтому, ну, вот я ничего не могу сказать, э, но другое дело, что вот здесь вот от этой самой, дис, самой дисциплины, э, которая является, э, ну, как бы, знаете, наверное... Это критерии социальной и нравственной зрелости. То есть способен ли человек к неким ограничениям? И мне бы хотелось, чтобы все были способны. На самом деле я вижу другое. То есть и вижу, и слышу, и всякие фантазии на предмет того, что нас все там будут чипировать, нас там будут всех, за нами будут следить, я все время, знаете, как смеюсь на этот счет, я говорю, ну, если я кому-то нужна, ну, пускай за мной следят, в принципе, да, я ничего не делаю такого, чтобы могло пойти во вред не только всему государству, да, но даже там своему собственному там, соседу, для примера, да. поэтому вот эти вот фейки, которые порождаются интернетом и которые вызывают у людей, какой-то когнитивный диссонанс, ну, вроде бы, да, здесь говорят, что нужна дисциплина, а здесь говорят, что это все придумано, что это вселенский заговор, и что а, есть какая-то а, высшая сила, которая решила вот таким образом буквально надругаться над а, всей планетой, да? но мы же с вами а, взрослые люди, и мы понимаем, что мы не должны переступать черту этого мракобесия, а, и так, чтобы... А, Уж все между собой, все страны так договорились, чтобы посадить э, под э, запоры и под замки э, все общество, но ну, это, безусловно, в общем-то, исключительный бред, просто, просто исключительный бред. Но иногда читаю, особенно обидно читать это из уст каких-то э, образованных людей, не знаю, что их толкает это делать, возможно... Желание тоже получить там какое-то количество там лайков под постами в интернете или приобрести какую-то славу, но поверьте, она будет очень краткосрочной. Сейчас перестали говорить о надуманности вируса, о том, что нет никакого вируса, есть желание там реализовать маски и перчатки в огромном количестве. Знаете, почему стало меньше об этом разговоров? Потому что, как я говорю, бомбы стали разрываться рядом. И если полтора-два месяца назад все задавали вопрос, а вы знаете хоть одного человека, который перенес коронавирус? Я не знаю, среди моего окружения нет. И вдруг, буквально последние, наверное, две-три недели появился ну, буквально шквал, информации о том, что заболел близкий, заболел родственник, сосед, врач, э, ситуация закончилась летальным исходом. И тут уже, знаете, как немножко, э, немножко поутихли те, кто говорил о надуманности этой ситуации, а те, кто уже прошел через ковидный госпиталь, и увидел тяжесть течения заболевания, они перестали говорить о том, что это обычный грипп, и от обычного гриппа мы не прятались, и вот и ничего страшного, если мы все переболеем. Нет, болезнь тяжелая. Вирус, где-то я прочитала, очень я согласна с этим автором, который писал, что вирус ведет себя как разведчик, он заходит в организм и думает, как себя в нем повести. Думает очень быстро. И как только он находит эти уязвимые точки в каждом конкретном организме, он обрушивается буквально молниеносными нарушениями. Поэтому болезнь тяжелая, болезнь не изученная, не по течению заболевания, не по отдаленным последствиям. И здесь я уважаю мнение наших советских ученых из той школы, да, и те, кто вновь получает образование, и есть, ну, некоторые тоже противоречивые данные. Кто-то говорит о том, что отдаленных последствий мы не увидим, кто-то говорит, что это должно стать предметом научных исследований но мы прекрасно понимаем, что если идет тяжелое поражение легких, то человек вряд ли сможет так виртуозно справиться с болезнью, что эти легкие никогда не напомнят о таком тяжелом заболевании. Поэтому, конечно, дистанция, конечно, режим, нормальное питание, не фастфудами, а Крупы, сейчас пойдут, наверное, овощи, потому что у нас аграрии вышли на поля и работают. И я думаю, что все мы сможем справиться с этим. Главное уберечь своих пожилых родственников и не дать вирусу вести себя не как разведчику, а как вероломному разрушителю. Спасибо большое.